Добрый день всем, меня зовут Лариса Попуша. Я хотела бы рассказать немножко о системе Форсаж, в котором я работаю с февраля месяца 2017 года. Ребята, это очень, очень хорошая система, в которой невозможно мне зарабатывать деньги. Я работаю в этой системе и скажу каждый раз, я с удовольствием прослеживаю что система постоянно меняется, что в ней добавляются и добавляются какие-то дополнительные функции. В настоящее время, время в «Форсаже» добавилась функция а, заработка для партнеров. То есть у нас работает хорошая партнерка. Также мы имеем возможность продавать товар через «Форсаж». А это два вида заработка дополнительных к тому, что мы зарабатываем компанией «Дженес». А также программа как и обучала, как и э, партнеров, как и давала в бизнес нам партнеров. Э, то есть э, форсаж постоянно растет, постоянно изменяется. Э, и надо сказать большое спасибо Ларисе Гудиму, Эдуарду Гринько и компании, коллективу, который работает над этой системой. Что я еще хочу сказать. У нас в октябре и в ноябре проводилась жажда скорости на Форсаже. Значит, в этой жажде скорости я закрыла Сапфира. Я закрыла ту квалификацию, к которой стремилась. А также я заработала премию, бонус 300 долларов от системы Форсаж. И многие, многие ребята закрыли. У нас был прямо, я не знаю, парад. Сапфиров, ребят, которые заработали деньги не только по промоушену, который проходил на Джинес, но и деньги, которые бонусом нам выдал Форсаж. Ребята, если кто-то еще задумывается идти на Форсаж, Работать в форсаже или не работать, или кто-то бросил работать, которые э, пришли уже и начали работу, я только скажу одно, не делайте глупость, продолжайте работать. Меня спрашивали, как закрыть э, сапфира, как вы его закрыли, а я скажу только одно, чтобы закрыть сапфира, надо делать одни и те же действия, которые вы делаете каждый день и верить, верить в то, что вы делаете. И тогда у вас все получится. С вами была Лариса Покуша. Удачи всем!